Потому что под елкой часто как ют! Прохожу я! Так, но ну территорию пометить все равно нужно. Фу, пап, ты что делаешь? Ох, со степлей стало. Папа опять на елку написел. Надо их пометить, как папа. Юмичу нет, стой. Я надеюсь, ты не пометила этот камешек. Никакого уюта тут. Ужас, какой я а не, не хочу. Или папа сам их сделает. Из чего он их сделает, Юмичу? Из своих замороженных какашок. Ура, наконец-то! Софи, двигай попы быстрее. Эй, Ван, Софи, подождите меня. А где опять покемон Юмичу? Может быть, она в туалет пошла? В новом доме. Покемон Ямичи. Я к вам лечу! Юми, ты что, правда, где-то в новом доме в туалет сходила? Нет, Аня, не все, брут, брут, брут, брут! Миш, так она сходила или нет? Не знаю, София, я просто предположила. Юми, что в новом доме где-то в уголок накакала? Нет, правда, неправда! правда, не правда! Я всего лишь углы обнюхивала! Аня, ты старики! наговаривают! Да мы шутим, Юми. Мы все прекрасно знаем, что ты никогда не сделаешь этого там, где нельзя. Ну что, идем гулять? Но мы же еще наш новый дом не показали. Хотя бы эту комнату и покупки. Погоди, Софи, это же все сегодня будет на нашем втором канале Magic Family. Привет, если ты не понял, это было 4 песика. а ты на канале Magic Pets и я, Киса Алиса. Ты давай скорей, подпишись на наш канал, чтобы настало полтора миллиона. Ты что, не знаешь? Это такая красная кнопка подписаться вот там внизу под видео. Понял? Жмя ты на нее скорей, а я тебя съем. Ням-ням. И там же палец вверх нажми, это лайк. нам нужен Жмяк-жмяк, скорей. Так мы идем елку-то искать. Да, только покемоны, как всегда, дождемся. Ты хочешь вот из этой кружечки именно попить, да? Да, хочу попить и шкочки. Ю, ну ты скорее. Не нам не надо уже идти елку искать. Только не тебя не все ждут. Чего вы меня вечно подгоняете? Короче, видишь, я сижу в коробках. Представляешь эти маленькие псы с нашей хозяйкой. Они уехали в наш новый дом, Мэджик Хаус, который наконец-то достроили. И скоро можно будет там жить. А меня туда ставили. Говорят, кошки, мол, старесс, попозже переедешь, когда все уже закончено будет. А какая я им кошка? Я тоже собака. Я же выросла с ними. Короче, открывай. Первый всех могу посмотреть новые видео на наших других каналах. А ты что, не знаешь еще? На Мэджик Фэмили вышла наша первая за историю канала видео из нового дома. Там и рум-тур, не то что это коробка. И первые большие покупочки для Мэджик Хауза. Скоро же Новый Год. Скотч, ням. А на Анином канале ваши эти любимые Смешилкины. Безумная семейка. Короче, ссылки в описании оставлю. Ты ходи, понял? И посмотри обязательно вот там внизу. И лайк там поставь. Важно же... А нам надо елку искать. Хватит болтать, ним. Что ваши меджи комменты тут в видео появляются Чпок, и в ролике пока Аня видео снимает пошлите ребят за мной вроде бы впереди никаких препятствий нет нам нужно дойти до выходной двери до входной двери юмичу пойдемте я с вами я с вами я с вами я с вами там же снег пойдем софи ух ты мы в этой части еще дома не были надо будет потом хаус тур снять а это что у нас тут такое висюлька ой э, ой короче пискоровки эй ты они обещали мне что там елку найдут но знаешь типа двуногие елку такую большую ставят на Новый год а у нас елки из земли растут и пройдет В твоём, да, Весело вдвоем, да, веселька? Весело тебя скотта монстром, а? Ну-ка, поездовайся. Ах, ты! Юху, ребята, бежим скорее! Эй, Софи, подожди меня! Эй, девочки! Девочки, подождите нас! Ничего себе! Снег выпал! Вот это да! Первый снег, первый снег! Настоящая зима! Ла-ла-ла-ла-ла! Ну что, видите там елки? Таня говорила, что посадила елки на участке, значит они здесь должны быть. Девчонки, хватит носиться, давайте пробовать искать по запаху. Чем пахнет елка? Ну или на крайний случай сосна. И иголками, так? Или какашками. Причем здесь какашки опять покемон. Потому что под елкой часто какают. Прохожие! Юличу хватит говорить эти детские глупости. Никто у нас под елками не какает, у нас забор тут. Если ты так рассуждаешь покемон, то значит ты-то под елками и какаешь. Я по-моему, они слишком большие. Ну пойдемте хотя бы посмотрите. Во-первых, ать целых три елки. И они все е. Да, Юмичу, но это точно не те елки, которые сажала Аня, Потому что они слишком большие, им лет по 50. Чем больше елища, тем круче новый Год. Да ну, Юмичу, ты их даже не сможешь украсить. Не, не покатит. Ты даже до первой веточки не дотянешься. Вечно вам все не нравится, вечно недовольные старики. Вечно бурчите, бурчите. Ищи елку под наш рост. Да, нам нужна елка, чтобы мы могли ее украсить. Так, но территорию пометить все равно нужно. Фу, пап, ты что делаешь? Ты, Софи, представляешь? Он мне говорит: ты значит, под елки какаешь! Санта чё? Эй, ты почему ребенка учишь? Ты зачем под елку написал? Не под елку, а на елку. Я ее пометил. Вдруг мы маленькую не найдем, это будет наша. Папка-то сам что тут проказник! Ух ты! А это тут чё? А это крыльцо, А на нем окно. Елки тут точно нет. Да, и елки тут нет, только камень. Может, камень на Новый год нарядим, а? Юми, Юмичу. Ну а что, если елку мы найти под свой рост не можем, можно нарядить камень, точно, да, А, а, а чем мы его нарядим? Миш, не слушай покемона. А, ладно, хорошо. Так, с половину коробок я забрала обратно. Стоп, наверное, это были коробки в дом. Я не их специально забрала. Упс, надеюсь, она меня не убьет. Так, чем бы нам еще заняться? Чтобы мне тут еще на кота монстрить. А это что у нас тут такое? Палочки, выручалочки. Грызла, неинтересно. Я нашла, нашла, нашла. Идите сюда скорее. Да мы тут, тут. Ура, Софи, ты такая где ёлка? Юмичу, да ты мимо пробежала, возвращайся обратно! Так, ёлочка, точно, отличный размерчик нам подходит! Гораздо лучше, чем те гигантские! Молодец, Софи, теперь у нас есть своя ёлочка на Новый год! Будем около неё Дед Мороза встречать! Так, надо пометить, Эй, -э -э -э. надеюсь, Юмичу не видит этого! Ох, со теплее стало! Мам, дядя Софи, вы видите, папа опять на ёлку отписал! Смотрите, девчонки, я ещё одну нашла! Только она уже немножко повыше! Та лучше! Я уже её пометил! Смотрите, какой снег выпал! Дочери, ты дурак что ли? Кошмар, ты же взрослый лунный парень! к новому году а по снегу еще побегать немножко хочется он такой холоденький а давайте в догонялки, кто быстрее так нечестно Сафи, а тебе проще бегать а почему это мне проще-то потому что у тебя нет такого длинного хвоста в шерсти как у меня мама проиграла чуть Сафи проиграла а миша последняя а ты вообще домой муж должен меня поддерживать я самая первая а ты нам самая последняя неправда эйвен самый первый а потом я О, ветка, можно погружу юмичу зачем ты веткой грызешь хватит уже вам чем на меня бурчать все бурчите и бурчите как стрихи невоспитанный ребенок у нас вырос эй родители слышите это не Ладно, Йоку нашли. А теперь на берегах гикнул первое. Так нечестно, ты потом только говоришь. Так нечестно, ты только потом говоришь. Девчонки, хватит спорить. Идите лучше сюда, смотрите, что мы нашли. Ох, здорово, им там наверное. Новогоднее настроение, снежок идет. Хотя, была я пару раз зимой на улице. Ну-ка. Фу, каратун какой. Не надо меня вытаскивать. Не хочу я туда. До сих пор не поняли. И чё? Юмичу, ты что, дурочка? Опять вы на меня наезжаете. Ты же должна быть умным покемоном. Посмотрите, сколько елок. А, вот вы прошли. Я нашел место, где Аня их посадила. Ты мой супергерой. Да, конечно. все их пометил, да? Юмичу, перестань привлекаться со взрослыми. Лучше смотрите, что я нашла. Целую гору камней. Чё украсим камней на Новый год? Юми, хватит шутить твои дурацкие шуточки. Да. Никому от них не смешно. А вот кому было бы смешно. Короче, четыре елки, батю, пометил. Не метил я их. Может, ты покакал под ними? Да не какал я под ними. Короче, мы нашли четыре елки. Нужны. Я сейчас чувствую себя, как будто мы в каком-то походе. Да, потому что мы идем все четвером друг за дружкой. А где игрушки один новогодние? Ну, Аня нам даст. Или папа сам их сделает. Из чего он их сделает, Юмичу? Из своих замороженных какашек. Фу. Так, кому-то я сейчас по шапе надаю за шуточки. Эй, а подождите меня, выбраться не могу. Все, я с вами. Ну что, веселька, как думаешь, они там уже замерзли в конец? Погуляли мы круто, да, ребят? Да, и главное, елочку нашли свою личную. Ой, что это? Вы, ребят, вы видите? Оно шевелится? Аня, нет, эта штука шевелится. Блин, интересно, что Инопланетянин. А зачем он крутится? Может быть, у него есть камера, и он нас снимает? Как думаете? Может быть, это скрытая камера, и не хотела узнать, залезем ли мы на диван с мокрыми лапами, когда придем с прогулки. Эй, ты кто? Но именно так мы и сделали. Значит, Аня это уже увидит. Ой-ой-ой, не надо ехать за мной. Так, ребят, кажется, я понял, что это за инопланетянин. А Мэджики, похоже, поймут это из нашего видео на канале Magic Family. Ага. Тем более, что это первое видео в истории нашего канала из Нового дома. Рум-тур покупочки. Наша и на мечта почти сбылась. И на Анькином канале ролик. мои любимые. Да, ребят, идите скорее смотреть. Мы ссылки там в описании оставили. А нам надо разобраться, где у него камера. И это, не забудьте на наш инстаграм подписаться. Короче, увидимся скоро.